Подъем, арабам. Подъем. Кого идти спать? Нам пора ехать, лететь. Да, лететь будем. Пора ехать. Кстати, я вам заказал, вон там купил, чтобы никто не подошел не выключил. Да, спасибо. Да вот ожидает. я не понимаю, вот тебя стучиться, учи. Им. Стучать. Угу. Стучиться. Такого сейчас, нет слова. Сейчас, подожди. Нет, надо такое что взять. Стучиться. ЛИСЫ! ЛИСЫ! Дверь Лас... открытые. Куда ты стучал, интересно? Блин. Так. Вот, М -м. как в порядке вещей заходят в чужой дом. Как в порядке вещей. Есть, нормально, да, заходить в чужой дом? Без, без разговора. А, Сабина, Сабина ну ладно. Так. Иди, а? Славочка. Ты офигела? Бабочка, бабочка полетела. Кто, кто меня вспоминает? Нельзя меня в, вспоминать. Наверное, меня ты вспоминает смотрел? моя э, моя бабушка, Евгения. Угу. О, привет! Да? привет, ты привет. А, Адриан, ты меня видишь? Да. Вот ты прям видишь мои фиолетовые очки, да? Угу. Надо да, позвонить нет, потом моей бабушке Евгении. А, не не звони ей. А, в ей, <смех> Надо ее сюда позвонить. Не... А город к нам. Иди, иди. И это... И что, нету, да это моя подруга Евгения, вот и живут так. Да ладно, я шучу, все, прекрати мне бить. Так, все, едем. Я открываю портал с помощью Пира. Пират телепортации. А, а ты не знаешь, что с порталом? Мы же его разрушили. Я с тобой его ломал. Ты в шоке, да? шоке. Ещё раз. И всё, и в глаз. У меня есть приступ. Чё, у тебя крыша едет? Ну понятно. О, ещё один. Так, всё, я открываю портал, и мы едем. О, как классно. Стойте, Лиса, куда ты пошла тупая? Сюда иди. То <связать> что? Я был на месте, стойте. Так, где там Зевс? Трансформируйтесь. Ладно, пусть там Зевс начала... Это что такое? Да. Ты что тут всех. делаешь, человек? Он, ты, мальчика, давай, что тут а делает а человек а этот? Это человек. Не подходить сюда! Не подходить, сказал. Ушла отсюда. Так, котик, иди отсюда. Не подходить к этому украшению из земли. Не подходить, сказал. Это наша. Это наша. Это Русман вот отсюда Стойте, господин Меня зовут Пасейдон. Пасейдон, Какой Ну, там, знаете, такая... <соцентр> <соцентр> <соцентр> такая <соцентр> <закрылся> <соцентр> вот эта Вот эта штука, которая там сидит. Давай я расскажу тебе кратко. Короче, пришли Адрианы, ну, то есть, похожи на меня люди, украли нас, за нас вот эту штуку. Вот камень. И мы, наши штуки, это наша вещь, возвращаем вот сюда. Вышел вот. с моей воды священный. Надеюсь... Марай. И надеюсь, вы будете, Позидон, очень добрым богом. Воды, не, нам откройте эту штуку, потому что мы, нам это очень нужно. Так, сейчас я накажу да и, я этих непосед. Не да Надо никого наказывать. Еще, Еще раз, вы залезете вы... в мою священную воду. <соцентричные> Никому не залазить. <соцентричные> в ты <воду> священную медашке <соцентричные> Я попрошу Олега, он же скажет мне, как левитату делать, и вы все в космос отправитесь. Да, да я вижу, вы не и понимаете, и люди. Тогда мне да остается один выбор, пос... посадить это вас в воздух. Такое. Кто еще раз залезет, делать. я вас посажу в воздух. Вот Что такое катаклизм? Я бог. Вы не понимаете, запомин... кто я? Я бог. Это проблема катаклизм. катаклизм. Кат Ударь. Давай, бей меня, бей. Стой. Давай я тебя отправлю Сама, это. Соберешь, да, э чудес, если ты будешь драться? Сюда, э сюда камень э чудес. Сюда. Э камень а чудес. А Нет, отсюда. Ты собака. Са, сюда поддевайся, талисман мне дай. Ты вы я хотите вот делать. эту фигню? Часы земные. Я не боюсь на этого, деда. Олег, не, я знаю, вы не хотите рун. вот эту Олег, фигню? Олег, да, это камень чудесного. Да. Это да, очень бесполезные. Жизнь. Часы очень Хорошо. бесполезные. Давайте вы нам их подарите. Что, что попало на Олимп, уже наше. Давай я тебе вот, это, вот эти ну, друзья, очки не, нам, не, мы, не, мы смотрите, не уже. Очки вместо а, нет, нет. Давайте, да. не Ну давайте вы нам ну вот надо же слегку не, просто просто не крутить. Прекрасного полета. Я уже. Так. Я уже повидал этот полет. Он слишком прекрасный. Нельзя а, так делать. Это катаклизм. Я нет, тоже нет. могу катаклизм использовать. Давай, Нам очень дядюшка Посейдон. Нам очень Семпион, нужна спотерзв... эта шапочка. Давай ты нам красики, это... а я тебе вот эти вот. Давайте, вы... давайте, если вы меня победите, если вы меня победите, то, меня победите, -то, то... Ага. Вот тогда okay. я дам вам эту безделушку. Вот я. Ну что ты вращала да. на тебе? может я соберусь все них команду и мы с ними планы ах, судим, и от хорошо, вас, идите, обсуждайте ваш там планы. вас здесь. Идите, я пока покупаю свои священные водички. подошли. Я тоже не залезал. священную водичку. Короче, а... таков: а, Вы все с ним деретесь, Я спрячусь и достану эти часы с ты узнаешь. Всё, вы должны... готовы, давай. Ну, давай. Да. А иди сюда. Прош. Ко мне. Ну, вот в этом кондучке есть вылезенные. Давай его как Блин, Плохие а? коты. Больше. Слишком, если видно, если ты Нельзя котам тут быть. Так вот, я жив. коты их любят. Нельзя-ка там сюда подходить без битвы. Да. А в основном, отправить. Да, Оп! А ты это сделал? Да убьется, Все, я больше могу. Mm. Давай, Запах да, да, по мне, да, запомните, я бог, который могу. Ты с хаброхом. Ты умеешь только... Как... Мало ты умеешь. На. Быстрее, давайте. Не нет, справа, о нет. Я стою на краю. Ну, давайте. А то у нас сейчас всех вскидает, потом скажет, ой, без свободы. Свинью. Да, ну, кстати, люди, вы, ну, нормальные, вы сильные, сильные. Так, меня, я думал, э, вы пославнее будете. Встрече, что я включила... Включите Есть. другую, скажите, чтоб мы и нас слышали. ту, -ту. Хорошего у полета. У Ох, вы... У меня появился гениальный Ой. план, но мне нужно к этому плану подготовиться. Мне понадобится, ага. а вы пока деритесь с ним. Давай <с> я Ай, больно! С У меня тоже не такая штука, которая пуляется. Но моя сильнее. Но у меня а хотя, хотя, бы, хотя бы может использовать телепортацию. Нет, не а лиша. я могу, лиша тоже я. телепортацию использую. Вот. Лиша. Лиша. Стоишь... Ко мне мой, ко мне, мой трезубец. Да, результата. Результата. Где мой трезубец? Ко мне, трезубец. Ребята, резупка, уже скоро без придется, без без Да, план, а то план. без без без без без без без без без без без без Второй раунд. Иди отсюда. без без без без без без без без вы не сводь на одном месте. Умите. Не же скатай губу. Вы равно можно Тем больше, чем лучше. Быстрее. Да. хоть один раз у вас выпадали, потому что где мне ну, я попробую Тут у дракона. Классного полета. И тебе Чего привет, братан. Тебя тоже отправили. Тебя тоже отправили да? <свят> Полетай <свят> Меня достала эта пчела Ей ты, сила <свят> Или это что? Наверное, самая сильный из вас тут скоро... Неправда а? <свят> Там, это мистер Бах Кто я такой слышал, мистер, мистер Бах? Второй забочий сказал я тоже могу гулять как ты поинтересуешься он я тоже могу сразу же отключить создания боги нет мы почти убили Бога. Куда сейчас стоит флага? Куда Куда флага? Бейте Стань. его! Бейте, бейте, бейте. Я обычно вот не туда. Единственный раз, флага попить. Нет. Юша, Не да. это... Зря ты это сделал. Я Если раз, вы раз, бы играли раз, все по-честному... Мы играем по-честному. Лакристские нолики сыграем. Это, ты, это не честно! Ты нас створешь физические украшения, а у тебя ближе Бога. Да, ты ты, наш, ты заходишь в Бога. У тебя супер оружие. Супер оружие не у меня. Посидан, Если посидан. бы вы играли честно, то посидан. Я бы играл. А кто нечестно играл? Мы играем честно. А... Ну, ты я тебе дам... Вот что ты захочешь, чтобы я... выжила с этим Закрыто. Дать ему свет закрыт. Дать ему свет закрыт. Дать ему свет закрыт. Дать ему свет закрыт. Дать ему свет кстати, да, мне да, что-то вы Все, собрать. Я, я на него не ползала на грач. Он На, на тебе. Ты правда думаешь, я... Надеюсь, ты будешь сюда а никогда не Ладно, котик. А, когти. Отлично. Не работает. Не я призвал. Коток, я, не не... я сломал. Я сломал, да, сломал то, что... Давай сажаем, да. пишите нас, да? Срочно кто-нибудь подходите, срочно кто-нибудь, плага, бейте, бейте, плага, бейте, плага, я разрешаю разрушить. Где он? Почему если он не вы мне разрушите, да, не сказать, если вы разрушите Пусть Алим, вот придет, придёт, придёт Зевс. Ещё... А если не придёт лучше, это, Зевс... Слушай, тут что это восстановит. Заходите да по другие а... да лучше. Нет, Если придет Зевс, вам станет Девцы всем идет, плохо. Я, что а разве, что я, я слышу, люди, ты меня а не идет, понимаешь. Думаешь, не Привет. Я... я уберу. Но Привет, ты. Но ты не думаешь, я не смогу Ладно, взять, люди. Я уже понял то, что с вами драться бесполезно. Вы меня никогда не выиграете. не бить меня. Это... Я... А, значит, это мы не... можем смело забрать наш... Снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, меня снаш, снаш, снаш, снаш, снаш, я вижу, это какой-то талисман, который не, вам нужен... Главное надать тебе... Если ты да. еще раз меня ударишь, а я а снесу с... тебе <с мозги. Хорошо. Считай, сделаю как вид, как то, я что я вы победили. И давай, давай, из давай, вас всех тут самый-самый да, самый сильный. Это, наверное, она. Ну и он. Остальные как-то так. Слабенько между собой. Полетите, полетайте, полетайте там космос. в космос. Вот. Этот, да, да успокойся ты! Всё. Я, короче, сказал, талисман дракону, дракону никогда. Пока, не дракоша. Надеюсь, твой полет будет запомниться тебе на всю жизнь. Ты самый тупой. Этот, можно мне мой? Можно мне талисман забрать? Хорошо. Там, Там, очки. <связывая> забирай. <связывая> <связывая> Ты самый полезный, не шути. Куда пошли? В смысле? Никуда вы не идете. В смысле, не идем. Ну, слушай, я в любом случае могу свалить есть вояж. Я могу заблокировать твои силы. Запомни, ты находишься в месте, где находятся боги. А сейчас вы берете каждого вот по этому стеклу. И восстанавливайте мне олень. Давай, давай. Давай, давай, давай. Я когда не буду. Без проблем, проблем. проблем нет. Без проблем. Саму вот восстанавливаем. Вот дал бы по хорошему. Да, дал сразу. Давайте восстанавливаем. Вот человек, давайте восстанавливаем. Ну, восстанавливаем. Слушай, я давай потом, короче, когда я найду камень чудес кролика, ой, кролика, жука Стань. и, ну, боже, и кровки на ледибак. Том чудесный. Том по-моему. Нет, здесь. Не, не жить, да. Все, вы все. До свидания. Пока. Куда? До свидания. Нет, до свидания. Вы никуда не да. уйдете. Так, кому бы подарить? Да -да -да. Вам а подарок от богов. Иди сюда, Что? вот ты, девочка. Что? Подарок тебе да, от ну... богом. Вот. Не. Вот, держи все стекло, которое ты, ты мне давал. Ну, и Ботинки это я вам Это я могу вам дать, но это слишком будет. Ну, дай, дай, я дай, даже дай, сделаю. Я, вот так. я буду создать здесь. Ладно, сделаю вот так сделаю так. Так. Э. И вот так. Всё. Это... это даже Слушай, так. Ты, я сейчас на вулкан отправлю. Так. Да, ну не, Вот вам делать. Стой, дай мне ботиночки, ботиночки. Мне хочу надо с ними сделать. А вот нам. Хорошо. чтобы бы были Отличный у меня мурашки. и у тебя, мне и мы. Ну, это дам. Ну нам. Мне стой, дай мне. Я вот своему хорошему другу. Сперва дай мне. Мне надо взять Я... себе. Где ты тупой лисон? Нам. Все, ладно, свободны. Давай, Все, валите отсюда. Ура! Вы мешаете я мне при... Давай напоследок, я побью. Давай Вась. напоследок, я тебя отсюда... Я, я так, хорошим. пора выгонять вас с Олимпом. Давайте, сваливаем отсюда. Вы. Я уже свалил своя же. Ура! Я уже, все, я... Вояж! Суперкот, ты же вроде бы разрешал Так, так, так, так. Все, мы приехали. Да неужели мы вернули... Да неужели... Талисманы еще круто. получили подарки от богов. Это три зубиц бога Олимпа, но он уменьшил силу тут. Он фигарил ей сильно. Ну мне никак. Тебе поди подиночки сильные Нет, подарил. Я я сама его бы пропустил. Он не дед, бог. Нет. Я раз хотя бы что сказали, что я самый сильный этому хотя бы рад. я не продаю нет я не продаю этот три зубиц дальше 60 тысяч потому что он от бога так Сейчас сделать будем. Адриан, давай, давай, алло. алло? Адриан, алло? Рыбка. Адриан, алло? Адриан, алло? Адриан, алло? Этот. Спасибо за сообщение. Ты мне там какой-то три зуби с Бога хотел рыбка, подарить. Спасибо. Нет. Рыбка, рыбка, рыбка, рыбка. Три зуби с Богом мой. Дай 10 рыбка. тысяч пикавла. Ну, Фокс, пожалуйста. Я же, я же как-то я уже на втором этапе. Да, они еще там сидят. А -а -а. Спасибо. От души. 40 тысяч. Ты чего такое я здесь попросил? Ну ладно, спасибо. Пока. Я пойду ниже, пожалуйста. А где Пошлите А где, где мне чуть мало наношу, что ли? Мне Духи, мало... Мой маленький. Ай, больно. Больно. Ладно, ко мне призубиться. Да. Класс. У меня, меня только не бросили все больше. На. Все, давай. Есть. На. Есть. Привет, мам. Отличная так, ладно, душа. все, пойду спать. Мы нашли талисмана, осталось еще два ему. И все, он вернется как было. Неужели? Так, а, где, а, где, а где Миша? Ладно, Куда я, я спать, мягу? пропал? Uh, pop, pop, pop,